Привет ребята, добро пожаловать на канал, в этом видео будет разбор моих сделок, покажу сколько удалось заработать за данную неделю, постараюсь объяснить вам все максимально подробно, чтобы вы могли находить в будущем тоже такие сделки. Как вы видите график биткоина у нас постепенно падает, так же как и падают просмотры на моем канале, поэтому ребят не забывайте ставить лайки, писать что-нибудь полезное в комментариях, чтобы контента полезного выходило намного больше. Первая моя сделка была открыта по инструменту Dogecoin, здесь у нас на истории есть два хороших. Уровня поддержки эти уровни поддержки формируют каскад на круглом числе 0099 также далее находится еще один уровень поддержки и за ним еще одна зона поддержки я рассчитывал увидеть пробой уровней поддержки именно вот в этом вот месте но также рассчитывал то что возможно пойдет такой импульс то что зацепит прям все уровни и получится словить прям такое хорошее движение вот как данная ситуация выглядела у нас в стакане на круглой отметке 0099 у нас будет была небольшая плотность, поэтому я принял решение заходить до разъедания этой плотности. Также, если мы обратим внимание на фьючерсный график, мы видим то, что мы закололи как раз-таки эту отметку, но все равно я принял решение заходить в данную позицию, так как спот это база, а спот у нас в данном случае был не заколотый. Была проторговка, поэтому ожидал какого-то хорошего выхода на пробой этих уровней. Идет хорошая активность стакания, меня забирают в позицию, часть закрывается по лимитным заявкам, часть я закрываю руками, ну и на маленькую часть меня переворачивает еще в лонг. Грубо говоря, и получилось небольшой ножик взять. По дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так. Красный треугольник это там, где я заходил, ну и зеленые треугольники это там, где я фиксировал свою позицию, Традицию. Отработал, я бы сказал, неплохо, нормально, заработал 84 доллара. И как я вам сказал, на маленькую часть меня перевернуло еще в лонг. Здесь удалось заработать 18 долларов. И данная сделка выглядит вот так. То есть на самом кончике открывается лонг. И здесь, когда я вижу то, что меня сразу открыло, я просто выхожу из этой позиции. Суммарно по этому инструменту из данной ситуации удалось заработать около 100 долларов. И провел я в этой сделке около 5 секунд. Следующая сделка была открыта по инструменту Эфир, За эту сделку мне немного стыдно, но во всяком случае минуса тоже должны быть. Какая здесь вообще ситуация? Я вижу то, что у нас на истории есть некий уровень поддержки. Этот уровень поддержки сформировался из-за двух касаний. Есть вообще малюсенькая какая-то проторговка перед этим уровнем. И эфир с этой локалки выходит на 0.45 Это довольно-таки хорошее движение На этом движении можно было хорошо заработать Но я это движение упустил Далее я смотрю То, что у нас сформировались опять локальные уровни поддержки И формируются какие-то локальные уровни сопротивления Из тех же двух касаний Есть небольшая проторговка перед этим уровнем Я думаю, но раз эфир пробивает так хорошо локалки Так возможно и прямо сейчас опять пойдет пробой этой локалки Плюс у нас он как-то зацепит эту локалку Эту и получится Хороший пробой уровня сопротивления Поэтому ожидал увидеть что-то такое А как было в стакане, сейчас я вам все покажу Какой-то хорошей активности здесь не было Меня забирают в позицию Буквально через 2 секунды я просто выхожу Из этой позиции с небольшим минусом Так получается то, что уровень поддержки У нас пробился хорошо локальный А локальный уровень сопротивления не пробился Поэтому я уже ничего не дожидаюсь Просто вышел из данной позиции Какая здесь у меня была ошибка Ну не знаю, это наверное знаете такой небольшая фома, когда ты видишь, что что локалка хорошо пробивается, это не значит, что следующая локалка тоже будет хорошо пробиваться. Поэтому не стоило лезть в данную формацию, стоило дождаться какого-то хорошего формирования уровня, хорошей проторговки. А я вот, знаете, немного такой на фома думаю, ну, сейчас залечу, как-то тоже немного золотое, Но, к сожалению, не получилось, поэтому получился небольшой минус. По дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так. В сделке был буквально 2 секунды, ничего не пересиживал, заходил здесь, выходил вот здесь и потерял на данной сделки 90 долларов, из которых 64 доллара комиссия. Поэтому, ребят, если вы хотите экономить на торговых комиссиях, то под каждым видеороликом в описании у меня есть ссылки на биржи. Там вы можете забирать скидку и какие-либо бонусы там Короче, максимально выгодные условия. Поэтому, если кому-то нужно, заходите в описание и забирайте ту самую скидку. Следующая сделка была открыта по инструменту Litecoin. Здесь была довольно-таки интересная формация. Монета Litecoin находилась в игре. а После того, как она хорошо выросла, монета начала активно падать. Далее у нас сформировались вот такие вот интересные уровни поддержки. Из этих уровней поддержки формируется каскад, на пробой которого я, собственно, и планировал заходить. Около этого каскада у нас формируется вот такая такая вот красивейшая проторговка перед самими уровнями у нас формируется еще и локальная проторговка грубо говоря сформировалась у нас такая железобетонная формация на пробой этих уровней ей планировал заходить и ожидал увидеть прям какое-то знаете ну хорошее движение потому что такие уровни бомбовые ты прям ожидаешь какой-то хороший импульс по стакану идет хорошая активность как вы видите на отметке 75 долларов была небольшая плотность но была такая активность то что это плотности даже и не заметили здесь я открылся в обе стороны почему так произошло идет активность потом как вы видите у меня часть закрывается по отложке я вижу то что мы стоим на месте поэтому принимаю решение просто выйти из этой позиции но потом идет опять же прострел но у меня стоят э, лимитные заявки на закрытие поэтому меня опять же и набирает в позицию по этим заявкам и потом как только цена откатывает я сразу же выхожу с позиции получилось опять же сделка в две стороны все это это было очень быстро то есть выхожу с позиции забирают опять в новую берется небольшой ножик и опять выхожу из позы по дневнику трейдера ситуация смотрится вот так то есть вот тот самый пробой удалось заработать 066 конечно если бы немного перетерпел то у меня бы забрала все мои полностью лимитные заявки и удалось вытянуть примерно там 12 заработать два раза больше но опять же у меня была потом вторая небольшая сделка поэтому суммарно там вышло около 110 Чистых долларов, как вы видите, вот сколько потратил на комиссию, ну и в сделке был буквально там 4 секунды. Вторая сделка, которая на ножик, выглядит вот так. Следующая и последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту биткоин. Этот инструмент у нас активно падал в последнее время, после этого встал в некую такую консолидацию. Рано или поздно есть выход из этой консолидации. То ли цена будет пробивать уровни поддержки, то ли цена будет пробивать уровни сопротивления. В данном случае у нас есть небольшой такой каскад из уровней сопротивления плюс цена уже начала поджиматься вот к этому самому уровню поэтому я и планировал заходить на пробой вот этих вот уровней в стакане начала повышаться активность свои отложенные заявки я поставил в локальные уровни идет прям хорошая активность часть у меня фиксируется по лимитным заявкам но ну и остатки я уже скидываю по рынку когда вижу то что идет откат с моей стороны отработано это хорошо а вот само движение было не таким большим поэтому и удалось заработать здесь не так много как хотелось бы комиссия в данном ситуации составила 61 доллар сделке я был всего лишь 4 секунды но само движение было таким маленьким, что и удалось заработать очень на этом мало, всего лишь 68 чистых долларов теперь давайте вам покажу сколько удалось заработать за эту неделю, 300 долларов все свои предыдущие сделки я показывал э, в прошлых своих видеороликах поэтому если кто-то что-то не видел смотрите прошлые ролики, там все мои сделки есть, полная статистика все я это показываю, каждую свою сделку разбираю, поэтому Просто открывайте, сравнивайте Ребят, всем вам большое спасибо за просмотр Если вам нравится такой контент То не забывайте ставить лайки Поддерживать мое видео комментариями Потому что благодаря вам выходит больше полезной информации Только вы решаете, будет ли выходить контент Не будет, если будет, то какой Поэтому обязательно ставьте лайки И не забывайте писать что-нибудь интересное в комментариях Всем удачи, всем профита, счастья, мира, добра И всем пока